Я не могу тебя разлюбить за одну ночь, тебя позабыть за одну ночь. Я не могу тебя отпустить за одну ночь. Я не могу тебя разлюбить за одну ночь, тебя позабыть за одну. Ночь. могу тебя отпустить за руну.